Как раз потребность людей, mm -hmm. почему многие люди а, ездят, изучают разные религии, изучают разные практики и тому подобное, а потом печалятся, что вот столько лет вот езжу, занимаюсь всяких всяких лам, и все остальное, а потом как оказывается я и, и как бы и нигде не был, да, а, вот я объясню это все, mm -hmm. что было понятно, почему это происходит, почему человек много времени как бы тратит на занятия «духовным», в кавычках, но «духовным» человеком не становится. Вот если мы рассмотрим на модели, которые мы вот уже вторую передачу озвучиваем, это артисты на сцене и ты как Личность, зритель, сидящий в зале. Получается, что не ты ищешь духовного пути. У тебя есть стремление. Ты чувствуешь, что это необходимо, и что это правда. Ты это чувствуешь. Но твое сознание, то есть твои бесы или артисты, вот они как раз и играют в это. Понимаешь, они играют в духовность. Получается, они вместо тебя занимаются духовными поисками. Они занимаются медитациями, потом рассказывают, смотри, ты ж уже Будда, ты уже даже не ангел, ты вообще Будда, ты уже Бодхисаттва, или еще больше что-то там такое. Куда ж тебе больше, да? Вот вернемся потом к этому моменту. Ага. Но что происходит на самом деле? На самом деле ты как сидел, так и сидишь. Ты как смотрел на своих артистов, на своих мысли, так и смотришь. Но еще раз говорю, единственный, кто может из этого театра как раз и соприкоснуться с Миром Духовным. Это ты, как зритель, то есть как Личность. Но артистам туда путь закрыт. Вот поэтому им обидно, они, опять опять-таки закон материи, это борьба за власть, поэтому сознание никогда не упускает возможности, э, скажем, проявить свою власть и покомандовать Личностью. Так и происходит. Они немножко дают, вместо истинных чувств ощущений, то есть восприятие этого мира подсовывают ну, такие легкие соприкосновения, эмоции, ну, и человек вот, скажем посмотрел это действие, воспринимает это как за правду на какой-то промежуток времени. То есть как будто бы сознание скармливает, да, как в «Игре пешки» для того, чтобы… Совершенно правильно, мат. чтобы в действительности поставить мат. Uh -huh. просто-напросто. Ведь э, сознанию гораздо выгоднее состояние субличности. Личности невыгодно, для Личности это смерть. А для сознания это пролонгирование ее существования. И для системы это интересно. Опять-таки почему? Потому что, э, вот, то, что называют Адам, или называют состоянием субличности, на роли не играет. Но дело в том, что как раз наше сознание, как часть демонического этого мира, или ну как бы мы его ни называли, это часть материального мира на самом деле, оно продолжает существовать и потом. Ему это интересно. Оно питается. Манипулирует вот э, духовным, да, да, позволяет... Она манипулирует всем, ведь ничего святого то у нее нет в сознании. И опять-таки, вот сколько раз мы говорили об этом, почему э, то же самое сознание, которое рассказывает зрителю личности, то есть тебе рассказывает, что ты уже стал э, бхатхисатвой, но тут же заставляет тебя плевать на все святое и отвергать все святое. Ну так же. Вызывает в тебе что, гордыню, самомнение? Какая ты духовно просвещенная. Вот прям. Ну и ну, тому примеров много. И примером тому может служить вот преподобный Зосим, да, его опыт существования. Он с детства думал, что он уже монах что он служит Богу и тому подобное. С самого детства он ходил и даже считал, что с ним другие разговаривать даже недостойно. Потому что он служит Богу, он — его представитель. Но ну, пока в действительности не столкнулся с человеком, который действительно служит Богу. После этого он понял, что он, оказывается, всю жизнь слушал кого? Того же артиста, который рассказывал ему о арте. Служений таких случаев очень много. Вот хотелось бы перейти к такой теме. Задает вопрос зрители тоже, о том, как жить духовным миром, жить как духовное существо вот в дне. Ну как жить? Сознанием точно не получится, А вопросы тут идут от сознания и невозможно человеку вот так просто раз и жить тем миром понимаешь. Но с другой стороны это гораздо легче, чем кажется. То есть все равно есть этапы, все равно есть этапы самопознания. Но главное не мешать зрителю идти к выходу из этого театра, вот стать понять, что ты зритель, перестаешь смотреть и слушать то что тебе рассказывают, заставляешь их рассказывать тебе только то, что тебе нужно. Это в первую очередь. И во вторую очередь встаешь и идешь к выходу. И смотришь, какой мир прекрасный. Выходишь и живешь. Вот. Я бы так сказал. Вот эти этапы на духовном пути. Человек чувствует, что он проходит эти этапы. Я а как ты смажем. думаешь, человек чувствует эти этапы? Чувствует. А что ты меня сильнее пытаешь? Давай я тебя буду пытать. Вот рассказываю, что чувствует человек на этапе. Вот откуда человек понимает, а, что ему надо идти по духовному пути? Потому что то, что ты чувствуешь, становится гораздо более реальным, чем то, что происходит в Хорошо. А что ты чувствуешь? Вот человек говорит, а что я должен почувствовать? Вот что ты чувствуешь? Ну я сейчас боюсь говорить э, трехмерными а словами, ты? потому что… Тяжело взять ну, корзину ко мне и описать ими воздух, да? Если говорить о той любви горящей, которая внутри, то люди будут возгревать это. Интересный момент. Вот сейчас ты говоришь, горячая любовь, да? И вот именно вот эти огненную любовь, горящую любовь, ведь ее описывали. То есть ты говоришь опять теми же словами, которыми говорили многие святые, которые даже не читали об этом, не знали этого, они не повторяли, ведь об этом рассказывали, даже записывали за некоторыми святыми, которые были малограмотные отшельниками, они никогда не читали трудов каких-то, они не шли по наитию. Вот они не шли от Они перебарывали своих бесов, наводили порядок на зрительной сцене и просто выходили. Понимаешь, вот из этого кинотеатра или театра теней в мире начинали жить. А, а потом за ними записывали люди, и вот они все говорили, об огненной Любви, вот это интересно, или жар, жар Любви. По-другому его не опишешь. Это то, что человек чувствует и испытывает. Но опять-таки, что может сознание рассказать? Привязать к телу это. Обыкновенную жогу, описать как состояние. Или искать вот эти вот процессы в физическом, в физическом теле. физическом теле, абсолютно правильно. То есть человек начнет, значит, вам не должен быть жар, вам не должно быть а, какое-то жжение, я должен чего-то любить, понимаешь? Это как вот такая астрономическая такая любовь к какому-нибудь острому блюду и мучение потом от жара внутри, да, то есть… Вот ещё есть и такое интересное чувство простоты, но простоты в понятии целостности. И опять мы затраиваем очень интересный момент. Оно очень простое. Оно настолько просто, а, что некоторым приходится всю жизнь потратить, чтобы это понять и на самом деле оно очень просто. И самое важное, что оно целостно. Вот человек, даже слегка соприкоснувшись с миром духовным, испытал первичный опыт, да, вот как многие, тот же Силуанн отописывал, ну и многие-многие другие святые, за кого бы они взялись, а, ведь они все описывают целостность того мира, неделимость. Ага. И почему вот так тянет вот личность, почему личность это чувствует, это огромная сила. Сказать, что она статична, нет. Она живая. А, утрачивает человек индивидуальность там – нет. Но в то же время он един со всеми. Это как капелька воды в океане. Понимаешь, вот в целом это океан. Но капелька отдельная. Ну, берем не капелька, ладно, там, молекулка воды. Но в то же время она колышется вместе со всем океаном. Этот вопрос затронули духовной индивидуальности. А многих волнует. Mm -hmm. Так кто волнует? Сознание волнует. Ведь сознание, которое постоянно разделяет, оно и рассказывает, вот ты туда пойдешь, смешаешься, там, вот, не ходи в религию, из тебя сделают зомби. Да никто никогда из человека ничего не сделает, если он этого не захочет. Нигде. А путей к Богу много, но нет плохих религий. Люди плохие, в этих организациях есть, как и везде. Опять-таки, а почему люди плохие? Потому что живут умом. А он разделяет, он делает их жадными, он делает их эгоистами, он убивает в них все святое. Порабощая. И они начинают эксплуатировать религию просто для себя. Но разве религия виновата здесь? Ведь в любой религии много и хороших людей, правильно? Ну я бы сказал так, превалирующее большинство любой религии всегда хорошие люди. Иначе бы она просто перестала существовать. Людей бы не тянуло тут, Правильно? Так что везде можно дойти. А главное знать, хочет этого или нет. Также в вопросе служения. Вот мы затронули с тобой вопрос служения. Что это означает? Каждому ли нам нужно? Поэтому служение, оно бывает разное. Понимаешь, вот человек несет Слово Божье. Он уже служит. Ведь это же служение. Человек делает добро. вот просто бескорыстно какое-то добро другому. Он уже служит миру духовному ведь он противостоит злу, он противостоит агрессии, но есть и другие виды служения, а вот, скажем, больше, но те виды служения они не все нужны, на самом деле это правда. Это потребность внутренняя. Но здесь человек выбирает уже служить или не служить, когда он готов отрешиться от всего взять именно на себя вот такое вот время настоящее служение, вот то загражет и еще что-то. А что такое гелиар? Вот, если разобраться, у нас когда-то были передачи, рассказывания там стояние противостоять. Да в первую очередь это наведение порядка, начиная, как сказать, в себе, так и в другом. Ну, ну я бы это вот сравнил с неким контролирующим органом. Который наводит порядок среди артистов. Понимаешь? Не знаю, есть такие, нет, ну должно быть, да? Где-то в Министерстве культуры там, и тому подобное. Который как раз и следит за распределением средств, чтобы некоторым незаслуженно не платили больше артистам, которые играют бесовый демонов. Ну вот, где-то так. Но не всем это надо, далеко не всем. Но всем надо. Как раз взять и выйти из этого театра.